По правилам судьбы тебе другие недоступны. Свернешь с пути, забудешь сны, и возвращаться будет трудно. В окопах долго не сидят, в них потеряешь свою веру, и враг становится вдруг брат, меняя в правилах. И жди с небес жди, готовый, знак. готовый знак. Все изменяется жди, мгновенно. мгновенно. Вчера король, король, король сегодня, сегодня, раб, сегодня раб. Благое отражается благое. Верно. верно. Со временем со ты со все, поймешь, все поймешь, где ошибался, я, где споткнулся. Но, Но знай, что время не вернешь. Я вижу, тебя в себе споткнулся. Познай жестокости борьбы, но вывод сделай из утраты. Живи по правилам судьбы и отмечай успехов да.